Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим Нас ждет очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте. Первый вопрос, который сразу напрашивается. Вы сменили интерьер в вашей импровизированной студии? Нет, Сергей, дело в том, что в каком-то смысле да, что просто в этот раз мы с вами разговариваем из Бордо. Так получилось, что сегодняшняя наша передача э, проходит в момент, когда я оказался в Бордо, и поэтому, э, поскольку ситуация достаточно серьезная и важная, вокруг Израиля происходят очень значительные вещи, то я решил, что нам необходимо поделиться э, с нашими слушателями с, комментариями о ситуации и в этот раз получается так, что мы с вами беседуем э, не э, Чикаго-Израиль, а Чикаго-Бордо. Бордо, Бордо — Бордо это Франция? Это, это Франция? Вот, вот, бутылку вина Бордо и бокал, но я его, конечно, сушу уже после передачи. <свят> Бордо — это Франция, насколько я понимаю. Да, да это Франция. Хорошо. Ну, давайте все-таки поговорим да. а, а, о том, что что имеет непосредственное отношение к Израилю, прежде всего, сделка века. Вот Вы об этом хотели рассказать. Да, безусловно, конечно, сделка века — это самое важное событие э, прошедшей недели, И можно с полной уверенностью сказать, что это одно из самых важных событий, вообще происходящих с Израилем с момента его основания. И многие сравнивают это в каком-то смысле даже с Декларацией независимости временем 1947-1948 года. Кто-то говорит о ситуации схожей или завершении того, что началось и произошло в шестидневную войну. Так или иначе, начнем по порядку. Итак, на прошлой неделе мы говорили с вами о том, что Натаниэль был приглашен в Вашингтон для оглашения сделки века. Он позвал с собой Ганса. И, и возможно, э, с одной стороны, Натаниэль показывал, что вот он такой large, то что называется, то есть он хочет, чтобы лидер оппозиции тоже присутствовал на этом важном мероприятии. С другой стороны, можно предположить, что Натаньяу немножко играл со своим соперником и хотел показать, насколько Ганс его соперник Натаньяу на предстоящих выборах, ближайших, которые состоятся в марте, буквально через месяц, насколько он не смотрится в, в, при необходимости вести какие-то международные дипломатические выступления. Всем известно, что Ганс очень плохо говорит, ему ставят три вот таких теле телеэкрана, с которых он читает свои э, сообщения. Чтобы... Почему три? Потому что он находится в разных местах, чтобы он поворачивал голову. Но зная, что он собьется, если только э, не будет смотреть на телеэкран, то его партия, так сказать, снабжает его тремя телепромтерами. И это, конечно, э, становится э, темой для насмешек и анекдотов, которые ходят вокруг Ганса. И было понятно, что Ганс, если он поедет на Натаньелл, то он будет на его, вы... на его фоне выглядеть очень жалко и бледно. И Ганс, конечно, разгадал эту э, немудренную хитрость и решил перехитрить Натаньяо. Он сказал, что он полетит в Вашингтон, поскольку его пригласил Трамп. На самом деле было не совсем так. Я напомню, Трамп пригласил Натаньяо, а Натаньяо сказал э, Пенсу, а давайте позовите также Ганса, все таки он глава оппозиции, пусть он тоже поприсутствует. И Пенс, так сказать, человек чистый и открытый, сказал, знаешь, Ганс, мы вообще не хотели тебя звать, но уже Натаньяо попросил, так поехали. Вот Это было такое, конечно, приглашение, тоже, мягко скажем, не самое уважительное, ну то есть, по, по крайней мере, Ганс должен был узнать свое место, Ганс, Гансу это было неприятно, поэтому он сообщил, что он принимает приглашение, личное приглашение Трампа, хотя такого как такого не было, но он сделал такое заявление для израильской публики предвыборное, и поскакал вперед Натаньяо, надеясь прилететь и встретиться с Трампом до того, как Натаньяо прилетит в Израиль, а затем успеть вернуться э, в Израиль, где должно было состояться заседание КНЕС, это экстренно собранного, я напомню, для того, чтобы обсудить э, отказ, э, отказ от просьбы Натаньяу предоставить ему неприкосновенность. Снова была такая история, Натаньял не хотел э, попросил у будучи депутатом это также, кроме того, что он премьер-министр, он попросил у это неприкосновенность, то есть э, чтобы его э, обвинения, которые были выдвинуты против него э, генеральным прокурором, чтобы они не передавались э, в суд. И поскольку у Натаниелу нет сейчас большинства, поскольку все левые партии, и, и арабы, и список Либермана, они все голосуют против него, было понятно, что у него большинства в Кнести не будет. И это просто как бы такая затяжка ситуации, немножко борьба, чтобы, так сказать, с точки зрения Натаниелу, который боец по жизни, политический боец тоже, не давать своим оппонентам ни одного, не сдавать ни одной позиции без боя. Но было понятно, что это бази, этот э, будет проигран. И вот Ганс собирался встретиться с Трампом досрочно, до того, как Натаньяу вообще прилетит в Вашингтон, а затем ускакать на, на вот это собрание КНЕСТа, где проголосовать, конечно же, против Натаньяу. Натаньяу э, сказал, что он тоже вылетит пораньше, и, но он прилетел позже Ганса. И все же администрация американская сказала, что сначала она встретится с Натаньяу, а потом уже с Гансом, а потом... Она еще раз встретится с когда будет оглушена сделка век. Это я пересказываю события начала, прошлой, начала закончившейся недели. И вот Трамп встретился с Гансом. Это было в каком, кто-то достаточно едко заметил, что это было похоже на автограф, который дает какой-то известный чек официанту. То есть Трамп даже не поднялся, Ганс вокруг него прыгал, что-то блеял на том английском языке, который он знает. В общем, выглядело это все жалко. Но для того, чтобы создать какое-то ощущение того, что он не просто так в Вашингтоне, он снял за деньги партии свои белоголубых, снял себе свиту из лимузинов, которая якобы встречала его в Америке. На самом деле тут же журналисты ушли и выяснили, что это не свита, которую он прислал за ним из Белого дома, а это свита снятых лимузинов, которые он сам себе заказал и оплатил, чтобы, так сказать, солиднее выглядеть. А потом вроде как дал интервью, и можно было подумать, что он дает это интервью прямо из Белого дома и почему-то в одиночку, хотя тут же стояли американские и израильские флаги. Но выяснилось, что это вовсе не из Белого дома, потому что кто ему разрешит в Белом доме давать какие-то интервью. А это интервью он дал из гостиницы, в которой он снимал свой номер. То есть все это было такое очень бутафорское. И он поскакал э, скорее, чтобы успеть на голосование Атнеса. И как только он сел в самолет, лететь ему, напомню, достаточно долго, Натаниал сказал, что он, пожалуй, снимает э, свою просьбу о неприкосновенности и, по сути дела, отменяет всю эту э, историю, всю эту телегу с голосованием о его неприкосновенности и о его просьбе, поскольку, в общем, было понятно, что он проигрывает, он в последнюю минуту отменил свою просьбу, то есть согласился э, на то, чтобы как бы, не бороться за то, чтобы э, э, обвинения против него были поданы в, в суд. В тот же день, разумеется, прокуратура подсуетилась, и в тот же день буквально, то есть буквально через несколько часов после того, как он за, сообщил, что он не э, будет просить э, эту самую не будет обращаться к Несету с просьбой о неприкосновенности. Они тут же подали в окружной Иерусалимский суд эти обвинения. То есть суд начнется теперь уже без всяких проволочек. Но Ганс оказался как бы немножко в дураках, потому что он был в самолете, когда ему сообщили, что, в общем, собрания в Несете не будет никакого, поскольку Натаниэлл отменил свою просьбу и, в общем, голосовать против не о чем больше. Но ну, а Натаниэлл остался и вместе с Трампом представил вот этот самый знаменитый план сделку века. Теперь, когда она озвучена, можно уже сказать в полный голос, что, по сути дела, речь идет об очень давнем плане. Натаньяу, те, кто следят за деятельностью нашего премьера, знают, что, в общем, об этом он писал еще в середине 90-х годов, то есть еще до того, как стал первый раз премьером. Он так себе представлял решение конфликта. И, в общем, это, по сути дела, это его план. То есть для арабов палестинских предлагается некое такое, скажем, недогосударство, без армии, без реального суверенитета, скорее национальная администрация. Вот. И это то, что было, в общем, заявлено. План про... Трампа предусматривает, что Иерусалим — единая неделимая столица Израиля. При этом э, арабы получают некоторую часть Иерусалима, но, по сути дела, это даже не Иерусалим, а арабские деревни, прилегающие к Иерусалиму. То есть, когда мы говорим о Иерусалиме, мы все таки имеем в виду, в первую очередь, старый город ну и то, что к нему э, примыкает. Так вот, э, весь старый город, по сути дела, полностью как бы, объявляется израильским а самая близкая к нему часть это вот деревня Абу и в плане предлагается если арабы хотят они могут назвать это своим своей столицей назвать ее Иерусалимом как они хотят вот и так весь Иерусалим становится израильским нет никакого изгнания поселенцев то есть все еврейские жители иудеи и сомалисты остаются на своих местах никакого трансфера речи не идет и э, также нет никакого так называемого возвращения беженцев э, арабских в пределах государства Израиль. То есть э, это три очень важных достижения, которые, за которые Израиль бился на протяжении десятилетий и пытался добиться международного признания вот по этим трем пунктам, чтобы не, э, Иерусалим был не, не разделен, когда мы говорим о Иерусалиме, снова мы имеем в виду, конечно, храмовую гору и старый город и все, что к нему прилегает, чтобы не было изгнания евреев из своих домов и чтобы никакие арабы или мусульмане, которые объявят себя потомками беженцев 48 года арабских, чтобы они не могли приехать на территорию Израиля и таким образом как бы уничтожить еврейский характер государства, затопить его сотнями тысяч так называемых беженцев. Ну и кроме того, как минимум 30% иудей Самарии, как бы этот план предусматривает сразу, что это израильская территория. Вот и в том числе, например... Этот план говорит о том, что евреи смогут молиться на храмовой горе вместе с мусульманами. То есть э, то, чего сейчас нет. И Хотя сегодня де-факто полиция закрывает глаза на то, что евреи молятся на храмовой горе, но фактически это все делается как бы, э, как бы не вполне законно, неофициально. И эта часть, э, это, это очень важно, поскольку храмовая гора, напомню, то место, где стоял русалимский храм, кто, надеемся, будет, будет третий храм русалимский стоять. Это самое святое для евреев место в мире. И именно там сегодня евреи не могут свободно и нормально молиться, потому что там находится э, мечеть. Даже, собственно, не мечеть, а некое место, объявленное мусульманами священным. Ну и дальше начинается вся эта политическая бодяга. Вот. Но при этом э, надо четко сказать, что, по крайней мере, с моей точки зрения, этот план плох по определению. По определению, потому что он предлагает некий суверенитет, пусть даже и условный, пусть демилитаризованное государство, Пусть не настоящий, но тем не менее, некий суверенитет неизраильский между Средиземным морем и рекой Иордан. Кроме того, 15 поселений, а это, в общем, речь идет именно о таких вот наиболее значимых поселениях, находящихся в тех местах, где, собственно, формировался еврейский народ то есть в библейских местах, в анахических местах, 15 поселений становятся как бы своего рода анклавами, если все идет по плану и все идет хорошо внутри этого самого арабского государства, что, разумеется, не может нравиться, поскольку как заметил один из лидеров поселенческих, это, конечно, очень здорово и приятно, что администрация американская признала право евреев на Иудею Самарию, на 30% людей Самарии, но это не значит, что мы готовы отказаться от 70 остальных. Вот. Ну и здесь дальше начинается, конечно, та тонкость, которая связана с тем, что, э, что арабы на этот план не пойдут по определению. Потому что... Э, для э, лидеров палестинских арабов любой план, который не предусматривает уничтожение Израиля, это не план вообще. Они, вообще, как бы э, и мы это знаем хорошо, ни Хамас, ни Ромальская ОПГ Абумазана, они не заинтересованы в том, чтобы э, сделать жизнь тех э, двух, с половиной, трех, э, может быть, 4 миллионов э, арабов, которые живут, э, палестинских арабов, живущих людей в, в Самаре в Газе, сделать их жизнь счастливее и проще или сделать их, предоставить им независимость. Нет, их задача изначально — уничтожить еврейское государство. Именно поэтому все остальные планы до сих пор тормозили, потому что в какой-то момент доходило дело до того, что вы должны признать Израиль как еврейское государство, и тут наши оппоненты затыкались, потому что на это они пойти не могут, прямо вот как в фильме «Бридантовая рука», на это я пойти не могу. И кроме того, там, конечно же, есть несколько других пунктов, э, например, нужно демилитаризовать ХАМАС. Это просто звучит как э, как шутка. То есть ХАМАС сейчас по доброй воле сложит свое оружие, откажется от цели уничтожения Израиля, и вот тогда все будет хорошо. То есть в этом плане заложены. Ну кроме того, там нужно отказаться им от подстрекательства и анти антисемитской пропаганды. Им нужно э, отозвать все свои дипломатические э, Вредительские наезды на Израиль, в том числе из Международного уголовного суда, и так далее, и так далее, и так далее. Это все вообще не стоит на повестке дня у лидеров э, в Ромале, и, разумеется, у Хамаса. Поэтому, как бы изначально этот план чисто теоретический, но при этом в нем есть очень важная составляющая. То есть в каком-то каком смысле, если план не срабатывает, то из, э, со стороны арабов, то, по крайней мере, Израиль может. Э, сделать то, что этот план предусматривает для него. А именно, уже сейчас распространить суверенитет на 30% Иудеи и Самариной, то есть на Иорданскую долину, на значительную часть поселений. Суверенизация поселения означает то, что больше никакой военный чиновник не сможет тормозить там строительство. Значит, строительство там будет идти, как в любом другом городе Израиля. То есть даже если мы говорим, окей, не все до конца ясно, но если сейчас Израиль принимает этот план, и свою часть соглашения, которую с американской стороны у нас нет никаких одногласий, осуществляет, то мы уже со следующего момента начинаем говорить уже не о делёжке Иудеи-Самарии, а только о части Иудеи-Самарии, то есть о 70%, а 30% мы сразу берём. То есть понятно, что план, в общем, написан Натанияу э, и Трампом, оба являются, в общем, как бы до сих пор показали себя как друзья Израиля, да, и поэтому, в общем, этот план, конечно же, э, ну, одни говорят, что он чисто произраильский, другие скажут более осторожно, что этот план, в общем, как-то старается преследовать справедливость. То есть мы же понимаем изначально, что вся эта история с палестинскими арабами была высосана из пальца и придумана как инструмент уничтожения государства Израиль как еврейского государства. И изначально не было никаких палестинских арабов и их независимость, никогда не было никакого арабского государства. И поэтому то, что сейчас... Э, Трамп говорит, да ладно, в общем, как бы про 30% мы вообще не говорим, Иерусалим весь еврейский это просто возвращение к здравому смыслу, к смыслу и к справедливости. И, конечно же, важно, чтобы Израиль, допустим, приняв этот план, немедленно осуществил суверенитет в Иорданской долине, в поселениях, начал там строить, то есть сделал то, что можно сделать, то, что как бы будет признано Америкой, а значит, постепенно признано всем миром, ну а потом дальше уже видно, что дальше будет дальше. И тут надо заметить, что впервые за всю историю существования государства Израиль этот план э, получил одобрение и поддержку э, наших, в общем-то, мягко скажем, не друзей. То есть в Европе, в Великобритании, Франции поддержали этот план, э, в Сыльварабском мире, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты поддержали этот план. Э, другие страны как бы отмолчались, но не выступили против. Против выступили, так сказать, наши одиозные враги, типа Турции или Иран, но все как бы умеренные арабы, они все по сути дела в каком-то смысле предали, предали в кавычках, потому что есть, пред... отказались от э, палестинских арабов как инструмента давления и уничт... поп... на Израиль попытки уничтожения государства Израиля. С Европой более-менее понятно, они не хотят ссориться с Трампом, и это в общем результат э, кропотливой работы, которую вела команда Трампа с американскими, с европейскими дипломатами. И вот сейчас, когда план оглашен, Европа не лезет в бутылку, не начинает качать права и говорить, что план не подходящий, говорит, давайте, да, да, мы поддерживаем, давайте посмотрим, как оно будет. Вот. Ну а Саудовская Аравия, Днём Арабский Эмират и другие арабы, они, в общем, как я уже сказал раньше, в свое время, когда-то когда они создали или были участниками создания вымышленного палестинского народа с его вымышленными требованиями на независимость для, в качестве инструмента, войны с Израилем. Сегодня им гораздо важнее дружить с Израилем, нежели воевать, потому что перед ними стоит э, угроза реального врага Ирана, который хочет их сожрать, отобрать у них Мекку и Медину. Это реальная опасность гораздо больше, чем э, вот эта война, священная война против неверных евреев, которые захватили э, э, страну Израиля. И поэтому сейчас им лучше как бы, принять этот план, по крайней мере, не ссориться с Трампом, использовать эту ситуацию для того, чтобы э, в итоге заключить какие-то соглашения о невойне с Израилем, которые де-факто будут превращены в факты о союзе в случае каких-то совместных военных действий. Это, видимо, то, что мы можем ожидать в ближайшее время. Но при этом, как я уже сказал, план по своему определению, который подразумевает какую-то не только еврейскую не только еврейский суверенитет между морем и рекой, он, конечно, не может нравиться сторонникам целостности земли Израиля. Многие правые в Израиле выступают против него. И это, на мой взгляд, очень правильно, потому что нужно подчеркнуть, что мы не согласны с таким планом. Вот при этом, конечно, нужно сделать так, чтобы, этот, чтобы срыв этого плана, а план этот, скорее всего, не может быть воплощен по одной простой причине, я уже ее сказал, арабы его не примут никогда. Палестинские арабы не готовы принять такой план, потому что он им не нужен просто по определению. И поэтому э, в этом плане хороша только та часть, которую Израиль может уже сейчас осуществить. То есть распространить суверенитет на 30%, а дальше будет дальше. И э, при этом, конечно, важно, чтобы в Израиле был, ли, был достаточно сильный голос э, противников. Противника, с точки зрения, все равно мы не согласны с тем, что вообще какая-то часть из, э, страны Израиля может быть передана кому-то. Но она должна быть недостаточно сильной, так чтобы Израиль принял этот план, а арабы отказали. И, в общем... Все бы хорошо, но возникли уже проблемы. Проблемы связаны с тем, что э, Натаньяо сразу после оглашения плана сказал, что вот теперь уже в воскресенье, то есть буквально послезавтра, э, на первом же заседании правительства, которое состоится, будет объявлено о суверенизации, по крайней мере, Датской долины, а может быть даже и поселений всех. А потом как-то все это пошло, вдруг э, э, стало размазываться, и вот уже Кушнер, американский э, сказать, до недавнего времени, э, Фактически человек, который отвечал за создание этого плана, Джаред Кушнер, говорит о том, что он не думает, что израильское правительство должно проводить суверенизацию до выборов. Вот. И тут уже израильтяне начинают объяснять, что это какое-то чисто техническое непонимание, что вроде как израильтяне хотели, наша сторона хотела осуществить суверенизацию в два приема, может быть, даже в три приема. То есть, сначала суверенизацию всего того, что, о чем даже споры нету. А потом уже вот маленькие детали там вокруг поселений, как, те, которые как бы могут стать анклавами, если все пойдет хорошо, там вокруг них нужно немножко проработать карты. Вот. Но есть огромные территории, которых вообще спора нет, то есть, например, вся Иорданская долина. Вот. И американская сторона же, по словам израильской стороны, говорит о том, что нет, нет, давайте все сразу, то есть не в два-три захода, а все сразу, потому что когда вы объявите всю организацию, будет большой шум, большой скандал, нам как-то нужно это все подавлять, этот шум. И вот мы не хотим заниматься этим много раз, хотим один, один раз и все. То есть, как бы, э, вроде как чисто техническое недопонимание. Но выглядит это все плохо. И вопрос здесь — то, кого обманывают. Был ли обманут Натаньялу командой Трампа, которая дала ему повод думать, что вот он уже сможет сразу после оглашения провести суверенизацию, а потом вдруг пошла, два назад. Или это Натаньял все спланировал. Мы понимаем, что Натаньял — очень осторожный политик. И, честно говоря, ждать от него таких решительных действий, как суверенизацию, ну, из опыта всей его предыдущей деятельности сложно. Он человек очень осторожный, действующий очень медленно. И, может стать, это он все как бы так спланировал, чтобы потом в итоге сказать, ну, я хотел дать суверенитет Иорданской долине и поселению, но вот американцы пока против. Но в любом случае, если до выборов этой суверенизации не произойдет, хоть в каком-то виде, то будет огромное количество разочарованных голосов правых, которые могут отказаться от поддержки или куда, поскольку э, когда уже поманили тебя, то есть уже Натанял сказал нам, вот будет суверенизация, а потом дал задний ход, это выглядит очень нехорошо, и это э, чисто электорально очень неприятно. И я надеюсь, что Натанял э, прекрасно это понимает. Более того, он в итоге в итоге может случиться так, что Натаньял не выиграет эти выборы, и придет Ганс, который, конечно, никакой суверенизации вообще проводить не будет, потому что Ганс уже сказал что, в общем, ему эта вся часть, которая произраильская, не нравится. Это достаточно удивительно, но это так. Израильские левые, они откровенно говорят, что это слишком хороший для евреев план, и поэтому он, он плох. То есть в то, в то время, как э, израильские правые говорят, что этот план недостаточно хорош для евреев, то израильские левые говорят, он, он слишком хорош для евреев. То есть они как бы играют за противоположную сторону. И если так говорит Абумазен, то, по крайней мере, можно понять, что он достаточно последовательный в своей позиции. Когда так говорят, израильский левый, в том числе Либерман, то это вообще просто э, как бы не укладывается ни в какие рамки. Э, и тут есть еще одна проблема, опять же, чисто израильская. Ганс немножко пришел себя после того, как его, кстати, развели как ребенка с этими самой поездкой в Америку и, и с тем, как он улетел в, Амер... в Израиль, а в это время отменил Натаньял голосование, по сути дела, я остался там один, без Ганса, и э, сделал достаточно хитрый э, ход. Он сказал, что он вынесет на обсуждение Кнессета уже на ближайшие недели весь план Трампа. В чем суть? Суть в том, что э, когда он вынесет на голосование весь план Трампа в Кнессете, то э, значительная часть правых парламентариев в Кнессете может сказать «нет-нет-нет-нет-нет». Мы готовы проголосовать за то, что Израиль распространит свой суверенитет в соответствии с планом, и только потом уже говорить о том, что признаемый план или нет. А если нам сейчас предлагают принять план, в котором де-факто, говорится о каком-то государстве для палестинских арабов, и мы еще ничего за это не получили, то мы так голосовать за него не будем и не хотим. И это выставит израильских правых, то есть блок Натаньял, как бы теми, кто срывает этот план в глаза в Трампа. И это, в общем, достаточно э, щекотливая ситуация, потому что последнее, что сейчас нужно Натаньялу, его блоку, это ссориться с Трампом, который, как мы помним, человек, конечно, большой друг Израиля и все такое, но достаточно самолюбив, обидчив и э, даже отказывать ему нужно очень аккуратно и очень нежно. И остается надеяться, что, в общем, Натаньяу как-то просчитал ситуацию или просчитывает сейчас и сумеет переиграть и Ганса, который лезет вперед. В общем, как бы это, это, по большому счету, это очень некрасиво лезть. То есть план придуман Трампом вместе с Натаньяо, а Ганс сейчас прибегает к Нессет и подает его для голосования. Вот. С другой стороны, в общем, надо надеяться, что Натаньяо придумает какое-то какое распутывание этой ситуации с тем, чтобы дать возможность э, не показать, что правые партии против этого плана, и не разочаровать правых избирателей, и провести какую-то, хотя бы какую-то частичную суверенизацию до выборов. И снова я говорю вам, э, наибольшая опасность заключается в том, что если в итоге него проиграть эти выборы, то план Трампа начнет как бы осуществляться, то только не в пользу Израиля, а в пользу палестинских арабов. То есть все, что мы могли получить, будет заморожено Гансом, а все, что мы как бы должны были бы дать при условии, что они будут выполнять свои условия, начнут выдавать им без всяких условий, потому что левые есть наши левые. И в этом смысле, конечно, блок Ганса, арабов или Либермана — вещь очень опасная, поскольку мы понимаем, что у них сейчас есть по-прежнему немалый шанс победить на выборах, и значит, вот осуществить вот весь этот апокалиптический сценарий, который как бы пройдет под давлением Трампа, но только не в ту сторону, в которую хотели его изгот его автор. Спасибо Сергей. Спасибо Александр. Мы продолжим буквально через несколько минут. Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнищим. Возвращаемся к беседе с Александром Непомнищим. Будем надеяться, что связь нас не подведет. И если вы не возражаете, давайте попробуем принять звонок. Ага. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я вот прочитала, что Аббас а, выступил с заявлением, что он а, выходит из сделки из этой, из Норвежского соглашения. По-моему, это замечательная вещь. И а, меня, меня интересует и что будет а, делать а, наш наш премьер-министр, можно сказать, а, Биби Натанияху. Это первое. Во-вторых, я хотела выразить вот свое мнение по поводу того, что а, как бы, конечно, большой разочарование для меня в частности то что будет этим, этому неизвестному народу который не существовал никогда ему дадут государство и еще одну часть от той маленькой части которую дали израилю это конечно вообще сказать разочарование это ничего не сказать с другой стороны Трамп не может быть более произраильским, чем все ваши правые даже политики. Я не говорю про левых. Но все это время, когда возникла вот эта вот идея а, государства, двух, двух государств, никто практически по-серьезному не, не выступал и не говорил, что нет такого народа. И что эта земля как бы принадлежала Израилю. И не только в Библии все это написано, и в Торе, но и по а, сан -Ремос. Соглашение, соглашение и по значит, Лига Наций выделят всю землю, которая принадлежит сейчас Иордании и вот это вот Израиль со всеми этими территориями. Все это должно было принадлежать Израилю. Никто об этом не говорил, включая правых. Поэтому, как бы, разочарование в основном у меня связано с тем же Бибином Таньяху и всеми этими правыми. Спасибо. Ну, во-первых, вы правы, действительно. То есть, что касается Аббаса, то он все время что-то говорит, и, в общем, он превратился сейчас в настолько нерелевантную фигуру, что никто всерьез уже не воспринимает его заявление. Он там что-то угнит он назвал Трампа собакой, сыном собаки. Вот. Но э, Трамп даже не, как бы не обратил внимания на эти оскорбления, потому что, в общем, мало ли что там вещает какое-то существо, э, глава романского ПГ из своего угла. Что касается второго, вы правы. Действительно, Трамп не может быть большим сионистом, чем израильское правительство. И э, действительно, план э, Трампа подразумевает некоторый как бы, второй этап в том случае, если арабы отказываются от всего того, что им предложено. По сути в план заложены огромные инвестиции, многомиллиардные, которые должны, теоретически, могли бы превратить жизнь арабов и евреев в стране Израиля просто в рай земной, то есть там десятки миллиардов. Никакой план маршала не стоял рядом даже. И в рамках этого плана в Египте, в, на Синае, возле э, Газы, и в Иордании будут создаваться промышленные зоны, которые могут трудоустроить молодых арабов из Газы, и, соответственно, Иудеи и Самарии. И это, по сути дела, закамуфлированное предложение молодежи арабской уезжать из Газы и из Иудеи и Самарии, переселяться, соответственно, в Египет и Иорданию. И вы абсолютно правы, когда сказали, что, в общем, уже изначально то, что было обещано в свое время Лигой наций евреям, было разделено на два государства, на две неравные части, три четверти. Это государство Иордания, которое придумал Черчилль, будучи министром колоний. И только одна четверть была оставлена евреям, и вот эту самую четверть оставшуюся мы сейчас как бы и делим. То есть, по сути дела, для палестинских арабов, существуют они или нет, уже есть, уже создано государство, которое называется Иордания именно оно должно стать государством для тех арабов, которые не хотят быть частью еврейского государства Израиль Что же касается жителей Газы, то это население, которое искусственно нагнеталось на, там, Египтом, до 1967 года, который высылал туда э, уголовников. И как бы, в, там у него была своя Сибирь, ссылка для э, плохих людей. И это было сделано для того, чтобы создать, опять же, инструмент давления на Израиль, который там находился рядом. Поэтому, собственно, ничего не будет, не будет страшного, если жители Газа в итоге найдут себе э, родину, вернуться на свою родину в Египет. И это как бы даже заложено полуфразами в плане Трампа. Другое дело, что вот как все это сейчас пойдет и э, насколько, вы абсолютно правы, будет израильское правительство требовательно и добиваться того, что в, в интересах Израиля. И здесь, конечно, можно надеяться, что правое правительство будет делать это и быть уверенным в том, что левое правительство это сделать не будет. Поэтому сегодня голосование за левые партии, за арабов или за Либермана, равносильно голосованию против сделки Трампа, точнее, против той части, которая... Э, обещает евреям, в общем-то, те блага, заложенные в этой сделке. Спасибо, Александр. Ну а теперь э, прокомментируйте возвращение на Наамы Сахар. Да, но ну, надо начать с того, что Натаньял, возвращаясь из Вашингтона, полетел прямо в Москву и встретил там, встретился там с президентом России Путиным. И э, понятно, что они встречались там не только для того, чтобы рассказать анекдоты друг другу, тем более что Натаниал только что прилетел из Вашингтона, я думаю, что речь шла, во-первых, о сделке, э -э, сделке века, ну и, наверное, еще о газе, который Израиль собирается, собственно, уже начинает продавать, э он продает его арабским странам соседним и собирается вместе с Грецией и Кипром в ближайшие годы продавать в Европу, то есть как бы зайти на тот рынок, на котором до сих пор э в общем, Россия была почти что э единственным продавцом. Э -э я думаю, что Натаниел постарался убедить Путина в том, что России выгодно и то и другое. То есть как это он это сделает, как он убедит Россию, что выгодно, чтобы Израиль продавал там занял какой-то несколько процентов от э, общего рынка газа в Европе и чем выгодна э, поддержка сделки века для России, я не могу сказать. Но, возможно, что Натаниел нашел какие-то слова для Путина и по крайней мере, я думаю, это важно и это достаточно понятно тот факт, что он прилетает и лично рассказывает Путину о сделке века. Это как бы он уваживает э, Путина, и это очень важно, особенно сейчас, когда Россия находится в жестких отношениях, в жестком, так сказать, э, э, в оппозиции к всему западному миру, то, что Израиль продолжает как бы, уважать и чтить Россию, особенно учитывая то, так сказать, как бы психологию. Кремлевского руководства, для которого важный момент, вот нас уважили, к нам относятся серьезно, нам рассказывают из первых рук, что это за сделка. Я думаю, это было сделано в первую очередь для этого. И мы знаем, что Натаньяу с Путиным, собственно, с 2015 -го года встречались 14 раз. Кто-то называет это дружба. Я не думаю, что это речь идет о дружбе. Скорее, речь идет о том, что два этих политика сумели начать доверять друг другу, что, в общем, в политическом мире достаточно немаловажно и уважать друг друга, и э, как бы подчеркивать, что там, где они вступают в конфликт интересов, они, в общем, стараются это делать максимально, максимально уважительно. Ну и, конечно же, э, Натаньял забрал с собой Нааму Сахар израильтянку, кстати, изра... э, девушку, обладающую израильским, американским э, паспортом, поэтому это, в общем, в равной степени история и про американку Нааму Сахар. Значит, я напомню, что и Сахар была арестована около полугода назад в Москве, когда э, за транзитный перевоз 9 граммов э, гашиша. Дело в том, что она возвращалась из Индии в Израиль, везла в своем чемодане 9 граммов гашиша. Так говорит официальная версия. Ну, э, израильтяне, возвращающиеся из Индии, в общем, известно, что они там курят э, то, что запрещено курить э, по-прежнему в Израиле, или, по крайней мере, не так сильно разрешено. И э, привозят ли они с собой? Это большой вопрос, потому что на самом деле сегодня на израильском рынке купить этот гашиш э, не стоит дороже, по крайней мере, не сильно дороже, чем в Индии. Иногда и дешевле, в зависимости от, от того, насколько хорош у вас дело. Так или иначе, э, в любом случае, Нама и Сахар, как бы ее чемодан с этими 9 граммами гашиша, ехал, не попадал в Россию. Он шел транзитом из Индии в Израиль э, через Москву. Но, тем не менее, этот чемодан был вскрыт. Ей предъявили обвинение в том, что она ввела везла довезла наркотики в Россию, дали и приговорили к сроку в 7,5 лет. И, однако через полгода этих всех мытарств, что закончилось, и, пожалуй, самая забавная шутка, которая прошла по сетям на иврите и на русском языке, отражающая эту ситуацию, говорит так. Даже если бы Нама выкурила все 9 грамм гашиша, то вряд ли могла бы себе представить, что премьер-министр Израиля заберет ее из Москвы на собственном самолете после того, как его, ее мама переговорит с президентом России. Да, но это было действительно именно так. То есть э, мама нам и Сахар встречалась с Путиным, когда он прилетел в Израиль. И Путин сказал, что все будет хорошо. Мы даже, по-моему, говорили об этом на прошлой неделе. И вот Натаньел забрал ее на своем самолете по дороге из Вашингтона в Иерусалим залетел в Москву. Безусловно, это, конечно, был красивый жест со стороны Натанье, безусловно, предвыборный жест. Но и не только. На самом деле, культура. Культура еврейского народа предполагает спасение своих. И в данном случае э, на АМА не просто была некий контрабандист, который поймали с наркотиками. Э, дело в том, что ее посадили, потому что прокурор сказал на суде, российский прокурор, что она пересекла границу, судья согласилась, или согласился, я не знаю, кто был, по какого пола была судья российская, согласился или согласилась с тем, что сказал прокурор. А теперь, когда Путин давал как бы амнистию, а он ее, амнисти... он ее помиловал, он сказал, что она не пересекала границу. То есть то, что, в общем-то, мы из раньше знали, она не пересекала границу с наркотиками. чемодан с, нарко... с 9 граммами Гашиша, если действительно были 9 граммов Гашиша, а не подстава, как случается иногда в российских реалиях, не пересекал границу России, он был транзитом. Вот. И президент Путин объявил об этом во всеуслышании. То есть изначально это была какая-то, как бы, мягко, как бы вот говорят, сейчас гнивая история. И нет та ситуация, когда какого-то израильского наркодилера взяли на горячем, посадили в тюрьму, а теперь Натаньяу за него вписался. Э -э -э был ли это какой-то хитрый заход Кремля, я не, так не думаю. Скорее, это больше похоже на то, что э -э там, на таможне, какие-то, кстати, это была местная инициатива для того, чтобы, может быть, срубить, как говорят сейчас, бабла по-быстрому. То есть поставить ее в такую ситуацию, в которой она захочет откупиться, откупится, заплатит выкуп. Уедет к себе обратно в Израиль, а они останутся с деньгами. Местные какие-то чиновники, девушка уперлась, уперлась ее сестра и мать, которые заявили, что они будут добиваться освобождения по праду. И в итоге система закрутилась, российская система правосудия, возьмем ее в кавычки, сработала так, как она сработала, и потребовалось вмешательства президента, с которым до этого говорил Натаньял. И, в общем-то, было в рамках некой общей дружбы этих двух лидеров. Для израильтян и для россиян это, конечно, наглядный пример того, как в Израиле бьются за своих. Но безусловно, вместе с тем, левые израильские они просто изошли э, э, истерикой по этому поводу. Они воют, зачем, так сказать, э, все это было сделано, то есть сначала. Это было так. Это звучало так. Вот Путин приехал в Иерусалим и выступал, и мы ему дали тут выступать. И Натаньял пожимал ему руку, а Наама и Сахар до сих пор не вернулась в Израиль. Зачем все это было нужно? Нас да. просто обманули, Натаньял обманули, он полный дурак. Теперь, когда Натаньял привез Нааму и Сахар, они ему говорят: а зачем вообще ее привозили? Она какая-то наркоманка. Мы говорили, что, в общем, она не, не наркоманка, и уж точно не наркодилер, и все гораздо сложнее. Они вдруг вспомнили, что э, Наама и Сахар племянница водителя Натаньяла. То есть у Натани Ау есть несколько водителей, как у премьер-министра. И вот э, у одного из водителей, одной из племянниц является на Исаха. Я напомню, что Израиль — это не Америка и не Россия. Это страна, где, в общем, э, с некоторым приближением каждый друг другу немножко родственник. То есть найти родственную связь было несложно, если мы начинаем смотреть на родственные связи между израильскими левыми политиками, например, и левыми судьями, и левыми журналистами. Там все гораздо проще и глубже. Там муж и жена, брат и сестра, то есть ближайшие родственники. И, и тут же было сказано еще левыми, в том числе активистами партии НД и Либермана, что, мол, 62 израильтянина сидят за наркотики в разных странах мира, и вот только одну Нааму и Сахар вытащили. И снова я повторю, что да, многие сидят, но, э, как видно, не все, как Наама и Сахар, попали туда по ошибке. То есть когда мы говорим о том, что израильтянин, провозящий наркотики в какую-то страну, оказывается, там э, попадает под местное законодательство, то, в общем, нет никаких причин, чтобы… Израиль, его премьер-министр, вписывался и спасал этого человека, нарушившего закон. В данном случае было настолько очевидно, что законы не были нарушены, что это была какая-то вот странная, глупая, неприятная история, что спасти, вытащить ее из российской тюрьмы, в общем, было вполне разумным и правильным ходом. И то, что левые сейчас вдруг вспомнили о других сидящих в тюрьмах и о том, что нам Исахар, дальняя родственница водителя Натаньяу, и о том, что э, теперь говорить о том, что Путин приезжал сюда зря уже как бы не приходится, все это э, показывает только одно. Как говорила Маргарет Тэтчер, когда у оппонентов заканчиваются разумные аргументы, они начинают атаковать на эмоциональном уровне. Вот. Ну а со своей стороны я могу сказать только, что окей, нам и Сахар вернулась в Израиль, и теперь вопрос за Повардом. В конце концов, Повард ⁇ это больная тема американо израильских отношений, но он отсидел многие годы в, израильской, в американской тюрьме. Сейчас нет никаких причин, чтобы ему не было позволено оставить Америку и приехать в Израиль. Это будет хорошо для обоих государств, никому не помешает. Это вряд ли может раскрыть какие-то секреты теперь, через более чем через 20 лет, после того, как все это случилось, почти 40 лет уже. И, конечно, было бы очень правильно и хорошо, если бы точно так же, как Нам и Сахар вернулась в Израиль, вернулся бы в Израиль и Джонатан Повард. Спасибо, Александр. Давайте попробуем принять звонок. Человек оп, не дождался долго, очень ждал на линии. Ну, а тем временем давайте перейдем к проблемам выборов. Там Я имею в виду выборы в Израиле. В частности, отстранение от выборов правой партии справедливый суд. Да, э, ситуация очень-очень неприятная и очень, э, я бы сказал, скользкая и симптоматичная. Значит, о чем идет речь? Центральный избирательный комитет снял партию, израильскую партию «Справедливый суд» под руководством Ларисы Амир, жены Игали Амира, с выборов. Надо сказать, что я с самого начала был против этой партии, поскольку считал, что создание маленькой непроходной, заведомо непроходной партии, отбирающей голоса у правых, сейчас такой тонкий момент, когда буквально каждый голос на счету, это очень плохая идея. И при всем при том, что я очень уважаю Ларису Амир, уважаю как бы... Ее деятельность солидарен с тем, что она делает, я сейчас скажу, чем она занимается. Но сейчас я говорю это открыто, что происходит распыление голосов. И тем не менее, то, что ее партия была отстранена, и как она была отстранена, и снята с выборов, это очень-очень плохо, это очень нехорошо выглядит для израильской демократии. Так я хочу объяснить Лариса Амир, в отличие, скажем, от лидера партии от СМА, от Сма от Израиля» Силы «Сила Израиля». Тамара Бенгира, несмотря на то, что она является женой Игаля Мира, человека, сказать, э, э, о котором что все знают, что это тот э, самый человек, который, согласно Израильскому суду, убил э, Ицхака Рабина. Так вот, Ариса Амир не является экстремисткой, но ну, кроме того, что она является женой Игаля Мира. И все, чего она добивается, это того, чтобы в отношении Игаля Мира, а также многих других заключенных, не только политических, был, э, суд был справедлив. То есть, если в Израиле есть закон, которые накладывают наказание на убийц, на убийцу даже премьер-министра или на каких-то других плохих людей, эти законы должны выполняться, но устражать их, или, так сказать, создавать новые условия, или придумывать закон, а потом задним числом его как бы распространять на заключенного, это не поддемократически, и так не делают. И с этим нужно как-то что-то менять. И, кроме того, есть очень много вопросов вокруг того, кто действительно и как был убит Ицхак Рабин. Далеко не ясна ситуация, не ясна ситуация. далеко не понятно, что да действительно был Ильгай Алимир. Лариса э, пытается с этим бороться, она создала эту партию для того, чтобы бороться с этим. Что же произошло? Было голосование Центрального избирательного комитета. На этом голосовании присутствуют представители всех партий, существующих э, в КНЕСЭТе. И из 35 э, представителей партий 13 проголосовало против, и это были левые представители левых партий. А что же было с представителями правых партий? А представители правых партий прогуливались в это время в коридоре, и как бы отстранились себя, и они не хотели поддерживать Орису, и э, хотели, чтобы левые уничтожили эту партию. С одной стороны, как бы понятно, что это их интерес, чтобы, чтобы голоса не распадались. С другой стороны, есть очень четкое правило, своих сдавать нельзя. Это то, например, что меня очень возмущает сейчас в Ромни, который заявил, что он будет голосовать. Как бы против общего мнения республиканцев на, на Сенатском так сказать, разбирательстве в отношении импичмента Трампа. И, возможно, можно было сыграть красивее, чтобы, скажем, Ликут, который считается центристской партией, который отстраняет себя от всех радикалов или всех, так сказать, странных персонажей, его представители бы вышли и не участвовали. А партия именно ее представители, которая является правой партией, откровенно правой партией, голосовала бы. За то, чтобы оставить эту партию Лариса Мир. И тогда мы видели бы, что есть борьба между правыми и левыми. левый победили, их оказалось больше, Ликуд устранился. Но голоса тех, кто хотел голосовать за Ларису, пошли бы тогда правым партиям. Сейчас люди, которые поддерживали партию Лариса Мир, видят, что их предали все, в первую очередь, правые. И э, я боюсь, что эти люди просто останутся и не пойдут на выборы вообще, поскольку э, они увидели даже в тех партиях, которые были как бы альтернативой, да, партии э, Амер, э, «Справедливый суд», они, э, эти партии, их предали. И я снова повторю, предательство своих, особенно в такой тонкой ситуации, когда противостоишь большому злу, это очень нехороший признак, и мне, конечно, очень неприятно э, и э, обидно, что именно так поступили представители правых партий. Сергей? У нас не остается времени, наверное, чтобы поговорить э, на тему Британии, Китая, США – по поводу... ну, давайте в следующий раз об этом. Да. Ну и в двух словах, на сегодняшний день, хотя выборы будут в марте, на сегодняшний день как, каков расклад приблизительно между левыми и правыми? Вы понимаете, самое удивительное, что расклад не меняется. Он не меняется, начиная с тех выборов, которые были год назад. Примерно все остается на своих местах. Правый блок, левый блок вместе с Либерманом и арабы. И э, если считать Либермана, Арабов и Левый бог вместе, то у них есть большинство. Правым не удается набрать 61 мандат. Если считать, что Либерман будет продолжать вот так вот вести себя, как он ведет себя сейчас, то это, э, очевидно, четвертые выборы. В то же время борьба сейчас идет за буквально два с половиной мандата, колеблющихся голосов, колеблющихся между Ликудом и Белоголубыми. Если Натаньяо со всей своей деятельностью, за сделкой века, с возвращением на Ама и Сахар, может быть, еще какими-то шагами э, глобальными, грандиозными, сумеет переманить этих людей к себе, то тогда лекут сумеет сформировать правительство. Если нет, то, в общем, либо мы будем получим правительство левое, то есть арабы, Либерман и белоголубые, либо мы идем на четвертые выборы сразу после э, выборов в третьем Понятно. Ну, будем рассчитывать, надеяться, во всяком случае, на то, что некая динамика в сторону Право лагере будет происходить. А пока огромное спасибо. Наслаждайтесь, спасибо. Бордо, и до встречи в следующий раз. Всего доброго, из Бордо. Всего доброго.